Мой папа приходит домой. У него руки в крови. В глазах одни страх и боль. У нас нет ничего впереди. Говорит, ему нужно бить, Выжимая свободу из нас. Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ. И если я буду напротив, А в ухо мне выдадут фас, Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз. И передай своей маме, Я правда ее любил. Любить не заложено в новой программе Я это чувство в себе подавил Сердце застыло Камень В глазах холоднеет он Мама, что будет с нами? На папе надпись ОМОН